А теперь поговорим о самой технике записи интервью. Здесь существует несколько правил. О некоторых мы говорили с вами уже на первом уроке. Итак, правило номер один. Интервью нужно писать только на штативе. Потому что если вы будете писать интервью на штативе, ваша картинка будет статичная, ваша картинка будет качественная и, соответственно, будет повышать рейтинг вашего видео. Если вы будете держать камеру в руках, картинка будет трестир, трястись, руки будут уставать и качество картинки будет плохим.